Смерть земная, нам от Бога всем звонок Что мы в этой жизни лишь пришельцы Вслед дела идут, сплетенные в венок И все мысли, сложенные в сердце сплетен венок судьбы людей, чем заполнена их жизни чаша, Что мы сеяли и жали, что везде знает все Господь, а сердце наше возвратится в землю прах. Душа спешит любить и быть наврее Смерть отступает, когда любовь в душе К другим сияет все сильнее то душа живет в хвале и жизнь в любви Шаг для жизни новой Возвратиться в землю прах А душа спешит любить И быть добрее Сияет все сильнее. Смерть и жизнь ⁇ это любовь.